Сегодня на обзоре у нас АЦ 10 150 фирмы Пелинг на шасси МАЗ 6340 шасси полноприводное 6 на 6 но с шоссейной шиновкой вот АЦ значит с очень повышенными тактико-техническими характеристиками сегодня я вам это покажу все увидим и главная его особенность и вообще его вот это вот повышенный ТТХ его, он, так скажем, весь гипертрофированный. То есть у него он по сути является той же АЦ, но все увеличено просто в разы у него. И рабочие линии на 150 миллиметров рукава, и насос на 150 литров. Лафетный ствол на 125 литров расход. Блин, шасси тяжеловесное. Мотор 400 лошадиных сил, 9-ступенчатая коробка передач 10 тонн воды у него, 900 литров у него пенообразователь Главное предназначение это тушение пожаров на крупных промышленных объектов Химической промышленности, нефтедобывающих комплексов там, и Критически важных объектов и крупных городов Вот для крупных городов, как вот, например, наш да, город Миллионник что он слишком громоздкий для города, потому что все-таки проезды в городах не такие широкие, развернуться ему вообще тяжело где-то будет в городе, но в принципе с его насос установкой, конечно, надо тушить вот именно на крупных, крупных промышленных объектах с развитой системой противопожарного водоснабжения. Вот, значит, наблюдаем вот такой вот отсек сбоку, открывается вот так. И это, тут пульт управления находится. Вот, видим, в центре у нас насос, написано 150. И дальше, внизу, вот, линии расписаны. Линия DU-150, это вот это вот DU-80. ДУ-150 А вот, 580 это уже линии С пенообразователя Так, значит Пойдемте смотреть по Насосу и коммуникациям этим. Тут прям очень их много Я в принципе простую Однолинейную схему расскажу Вот это вот Как в обычной же Всасывающий патрубок насос Насос сейчас чуть позже покажу вам поближе Там Надо руку засовывать очень глубоко так, здесь, значит, такой ресивер, ну, прям, не знаю, на, на 300, наверное, или еще на сколько-то. То есть, тут рулеткой мерить ничего не будем, но примерно вот 300 миллиметров диаметр этой трубы. Это всасывающий патрубок насоса. Вот написано «Насос Руберг. Тут подписано все. Вот, это, значит, патрубки всасывающие для забора воды. С естественно водоисточника то есть тут подключается 4 э -э сасывающих рукава как на обычной автоцистерне вот они 125 Получ получается 8 рукавов они лежат все на крыше чуть позже увидим их с этой стороны значит тоже видим у нас вот напорная линия вот на 80 и напорная линия на 150 это вот заправка цистерны то есть патрубок трубок мы вот можем глазами пройтись и увидеть его вот входит в цистерну цистерна вся выполнена из нержавеющей стали чуть позже посмотрим ее горловину вот тут значит выход вот э, линии а из пинобака. вот она желтенькая вот она выход дальше сейчас идем идем так значит Смотрите, вот линия B, вот у нас зеленая, да, пенообразователя. Вот это вот напорная линия на 150, то есть этот с насоса идет под давлением. Тут вот есть манометр, наверное, электронный, который туда приходит. Ну или еще что-то там, не знаю. Вот, и тут уже, значит, видим и зеленую линию, которая входит в напорный патрубок. Здесь стоит обратный клапан. Сюда подается уже пенообразователь под давлением. Он должен быть чуть больше, чем давление в, в, в напорном патрубке. Дабы, ну, чтобы не передавливала вода сюда, а пенообразователь поступал стабильно уже в определенном количестве. Отмеренным компьютером, который там это, сам это все рассчитывает, сколько нужно подавать. И уже подается раствор, уже смешивается, грубо говоря, вот здесь. То есть уже на напорном патрубке идет пеносмешение. Но производство пены уже будет на стволах, на ГПС-ах там, или на лафетных стволах каких-то. Для создания давления пенообразователя уже есть отдельный свой насос. Вот он стоит, насос какой-то, это шестеренчатый, но он производство не знаю чего. Приводится в действие, он гидромотором. То есть, понимаете, тут еще есть гидросистема, которая приводит в действие гидромотор. Вот здесь вот какой-то электрический стоит насос, который уже послабже. Он на линию А. То есть тут разное давление именно на пенобразователе То есть можно высокое давление давать, можно низкое. Вот, сейчас попробую показать вам ближе насос, этот вот Руберг. Название Название вам в фоточку ставлю. Можете сами загуглить, посмотреть. Поближе фотографии какие там, либо этого насоса. Вот насос, значит, называется он Рубер-КАБ. Производство Швеция. Ну вот, как, я, как бы вот вам измерить, так, с чем-то сравнить вот этот размер этого насоса, это вот, например, вот, вот это вот всасывающий патрубок его, он примерно на 300, и вот насос, он чуть-чуть больше, вот видите, вот, вот задняя крышка насоса, вот гайка где, да, то есть это вот насос, не крепление его, а он скручен вот так вот, и стянут шпильками. Вот такой вот насос, видите, да, вот относительно патрубка, вот такой вот он размер имеет. И он еще как-то он еще как-то в длину немножко вытянут. И мне, конечно, непонятно немножко там его устройство. И в интернете я ничего не нашел. Значит, тут такие вот шторные двери фирмы MCD, это кажется Франция. Так, значит, тут что мы видим? Это генератор бенза. Для него есть же шлифовальная машина там, ну, для резки металлических конструкций. Бензорез. Та же самая болгарка, только на бензоприводе. Так, вот такая вот ступенечка. Отсеки, раз в шоке, то откидные ступеньки необходимы просто. Так, здесь, значит, что у нас аккумулятор ящик. Пневмосистема шасси И есть еще гидроохладитель Так Что тут еще есть? Прожекторы, удлинители для освещения Так, тут цветовая, тут мачта Куда устанавливаются эти прожектора И есть дилектрические ножницы Дилектрические боты еще Ну там коврик диэлектрический комплект Канистра 20 литров Это вот гидробак для привода насоса пенообразователя вот так вот так значит у нас тут еще есть вторая стенка прикольно то сама открывается причем это у нас автономные гидроразжим и кусачки такие вот то есть автономные это значит у него вот собственный насос тут то есть качаем и разжимаем там еще что-нибудь и две пожарные колонки еще есть. Так, две пожарные колонки, понимаете, для чего нужны? Потому что насос тут огромный, и воды требуется много. И с одной колонки тут будет идти, ну, 100 литров там, например, в секунду это максимум, а то и меньше, наверное, даже. Поэтому надо две колонки. Еще сейчас следующий отсек посмотрим. Лег легонечко там все закрывается. Ну, еще видим буксировочный трос. Так, второй отсек, значит. Ой, шторки широкие такие. Так, ну мы опять там видим урсус. Это вот электрические уже кусачки. Рукава напорные, значит. Тут вот 3,77, там еще вот 3 и 3,51. А здесь вот лежали раньше. Рукава на 150 диаметром. Показать я им, к сожалению, не могу. Они уже списаны, испорчены. То есть их просто нету. Вот смотрите, как вот высоко находятся эти рукава. Как мы их будем доставать, да? Вот, смотрите, вот, какая тут крутая ступенечка есть. Вот такая вот ступенечка. Интегрирована над крылом, над колесами, сложная, конечно, конструкция. Обычно Европа вообще славится такими вот. В Германии, там, в Польше, в Чехии, там у них любые отсеки, типа вот розиков у них там отсеки двухосные. У них у всех, чтобы для доступа в средний отсек, у них сделана такая штука на, над колесом, то есть откидывается и ступенечка такая до последнего времени нашим машинам это не требовалось, потому что они были низкие все, но сейчас уже машины стали расти в высоту, дабы больше вывозить чего-либо там и, и воды и, и, и ПТВ уже требуется, именно машины уже растут вверх и поэтому ступеньки уже требуются и уже производители конечно уже об этом давно задумались и уже их производят вот такие вот ступеньки вот, значит поднимаемся, достаем тут все, что нужно Сейчас пойдем по той стороне Там еще есть Тоже два отсека И уже потом пойдем бойцовскую кабину Так, здесь значит Ступеньки все опущены уже у нас Так, начнем с чего мы? С ручных стволов начнем давайте Так, ручные стволы Пенные, до да, РСП Такие разные производительности. Это вот на 77 даже у них головка. То есть он на 20 литров расхода может быть. Так, ну давайте простую башку посмотрим. Так, стволы, значит, фирма здесь GForce. Это кажется, да, Made in USA написано, вот. Стволы американские ну, Парни их очень хвалят Они очень хорошие Удобно работать Мягонько все переключается Вот такие вот стволики Они тоже с изменяемым расходом И с изменяемой струей Это как бы уже не ново так скажем. Вот Такое вот интересное у них Место хранения Так Давайте 80-й посмотрим. О, такой уже тяжеленький. Так, значит, что у нас тут? Фирма Перинг. Инфа. Не вижу. Так, производство чье, наверное, тоже Америка. Вот РСП автоматически, да? Здесь. Даже написано, что прочитайте инструкцию перед использованием. Значит, вот, смотрите, при 7 атмосферах он Выдает от 3 до 20 литров огнетущих веществ Вот такая вот штука 7 бар Вот такой он в принципе такой Нелегонький Ну еще сейчас смотрите У него есть пенная насадка здесь же Сверху вот они <coughs> Такую насадку я вам показывал уже В прошлом ролике Про обзор Как пожарные подают пену Такой, блин, тяжелый он вообще. Вот так вставляется сюда ствол. Так, вот сейчас надо это продавить. Так, это все дело фиксируется и получается вот такой вот ствол СВП. Вот он такой вот значит Фирма называется Шторм РСП А20 Насадок пенный универсальный Тут даже смотрите Вот распыленная есть Меньшая дальность, большая кратность Есть большая дальность, меньшая кратность То есть тут даже еще Ствол то такой Прикольный Что он уже тоже с ТТХ повышенными Надо было кстати это Интересно было бы посмотреть, как он подает пену. Так, корпус у него пластиковый. Такая вот штука. Ну, это простой как бы. СВ... Ну, не СВП уже, а насадок пенный такой. Блин. Прям такое здоровое все. Вообще прям. Серьезная такая штука. Насос тут прям серьезный, что при открывании запорного патрубка, тут сразу 6 атмосфер из него выходит, поэтому тут такие стволы прям серьезные, тут надо несколько человек чтобы им работать, наверное подствольщик тут без подствольщика точно не обойтись а то и может быть ствольщик с подствольщиком даже может летать начнут ну вот, по стволам значит все понятно фирма GeForce американские стволы очень хорошие в принципе мы наверное и тоже Наши стали производить Благодаря такой же копии вот Этих стволов И еще какая тут еще особенность Что у него есть Не РТ Вот, -вот РТ-80 А это вот РЧ То есть разветвление 4 ходовое, То есть это вот РТ Разветвление трехходовое А это РЧ 4 ходовое Вот такое вот оно Сейчас я вытащу Вот такое вот разветвление Значит, он выдает 4 линии, может разделить на 77, а вход у него на 150. То есть такой вот, как ну, разведлитель, так скажем. То есть это может 4 магистральные линии еще на 77 снабжать. Что тут что из интересного есть такие вот переносные лафетные стволы значит что он тут называется Кросс, ствол пожарный лафетный стационарный переносной максимальное рабочее давление 12 атмосфер так а расход у него 80 литров в секунду прикиньте такая вот фигня то есть тут насадка вот видите какая огромная что она вот с мою руку и здесь второй такой же У него еще есть свой манометр Для давления Так, а это Это у нас что? Основание пожарного лафетного ствола То есть он даже состоит из двух частей Сейчас, наверное, давайте я вам соберу И уже покажу поближе Ну, в принципе, я вот за 30 секунд собрал Очень быстро Собирается Значит, тут такие вот у него ножки Тут даже Смотрите, что нарисовано Что меньше 35 градусов Смертельно опасно Потому что 80 литров в секунду Если вылетает, человека может убить-то запросто Ну, полетит он куда-нибудь с этой струей там, В сторону очага Так, значит, что у него по устройству Подключают, значит, две линии на 77 Ой, Смотрите, какой тут прикол, короче, есть Вот такая штука Предохранительный клапан называется Расход ствола ограничен вот так вот, значит, мы Включили И лафетный ствол работает То есть подает воду Мы им управляем вот так вот То есть крутим крутилочку Он опускается, да, угол Поворачивать мы его Поворачиваем руками Здесь мы его фиксируем В одном положении Все Вот, и если при тушении, не дай бог Что-нибудь случается, он начинает летать что при подъеме его срабатывает вот этот вот э, штифт вылетает и предохранительный клапан закрывается. То есть ой, там вот шибер такой вот. Вот он. То есть вот так вот он открыт. Только лафет поднялся, а он закрылся. Вот такая вот штука. То есть представляете, да, как все продумано. То есть, блин, лафетный ствол очень технологичный. Прям серьезно, серьезный прям подход такой. Прям, ну, управляется он вообще как игрушечка, прям все легко и просто. Тут такая же эта штука. Это вот будет у нас распыленная струя, то есть вода у нас улетает вот отсюда. Это будет у нас компактная струя. Видите, как бы трубка натянулась, да? Вот такая вот штука. Так, а тут еще расход, наверное, меняется. Или не знаю, короче. Вот такой вот лафетный ствол. Прикольная штучка. Фирма какой он? Ну, пилинг, я не знаю, где их пилинг берет такие. Переносное основание, максимальный расход 80. Не знаю, пилинг либо сам их делает такой, но ну, респект им за это. То есть туда же даже ножички, ножки... Это, это скорее всего американский Тут просто пере, переименовали его Эти лыбочки переклеили на русский язык Но мне кажется это все американское Потому что вот написано, видите, полунлок То есть это все как бы Прям качество изготовления Вот эта вот культура, производства. Прям видно, что не российская. Прям серьезно все, видите как вот Такие тут твердосплавные эти наконечники на ножках чтобы он не ездил по асфальту там или по бетону вот такая вот штука то есть снимается он смотрите еще как значит вот он вставляется вот тут на этом шарнире да чтобы его снять тут даже вот инструкция есть небольшая такая чтобы разобрать лафетный ствол делается все просто как бы тут такой система такой механизмик Лап, лапки такие, короче, туда заходят Нажимаем, значит, сюда Эту штучку поднимаем Лапки, вот, написано Inlocked То есть открыто Но вот Я убеждаюсь, что это ствол американский Прям вот И все Подняли вот и сняли его С основания Сейчас я его уберу и дальше мы продолжим Еще изучать Интересности Так, значит, сейчас Лазим на крышу, посмотрим Что там Там тоже есть еще лафетный ствол Огромный тоже Посмотрим наверху Самое интересное на крыше Это вот этот лафетный ствол Он Дистанционно управляемый Вот у него такой вот Пульт управления здесь есть вот вот смотрите здесь антенка и есть такой же переносной пульт в кабине находится сейчас покажу чуть позже вот такой вот лафетный ствол значит производительностью он 125 литров в секунду называется Муссон я думаю что он тоже американского производства Потому что в фирме пилинг и больше ну, много чего американского, я думаю, лафетные тоже стволы. Это тоже. Такая вот у него насадочка здоровая прям. Он мне напоминает, короче, лафетный ствол на пермской американской пожарной машине, которая была второй на обзоре. Он прям вот очень похож Даже вот, не знаю Сейчас как-нибудь его поснимаю в разных ракурсах И потом сравню Мне кажется, он такой же и есть Именно американский Он здесь еще на ничего, ничего страшного, что он так низко стоит Он телескопический тоже То есть он При включении его, вот сервопривод Он будет Вот видите, вот он Он поднимется на какой-то уровень и уже будет работать Вот такое значит здесь Крыльцо получается Ну тут конечно кабина Очень большая прям Высота машины здесь высокая транспортная Да И размеры тут прям Очень высокие вот Смотрите мой рост вот 176 Вот Такое расстояние. Ну, тут, наверное, около двух метров. Тут, конечно, немножко узковато. По ширине вот. Но тут не танцы танцевать. Это для работы все. Ой, все, значит, у нас последняя точка осталась. не отснятая, Это вот место водителя у нас. Тут, значит, шасси масс по МАЗу сказать ничего не могу. Особо не ездил. Не знаю. МАЗов очень мало в пожарной охране. Так, значит, вот такой вот здесь вот пульт. Ой, по пульту здесь очень много всего неизведанного. Но тут примерно пробежим сейчас вот вам тут объясню. Тут индикация, грубо говоря, состояние настройки. открытые двери там или поднятая мачта и так далее потом включение вот осветительных приборов, управление лофтным стволом вот, с места водителя, а, Уровни меры, значит, а, тахометр, это наверное наоборот у насоса, да, вот написано даже, кстати, и давление в насосе, манометр. А вот эти штуки вот уже, я вот их тоже наблюдаю уже не первый раз в жизни, так скажем, а, на американской пожарной машине, на тот, на той, которая вот именно была Вторая на обзоре У нее стояли снаружи такие же штуки Это О, Блин, как это сказать Попроще Информации по ним вообще так-то нет И это штуки для именно вот Того пеносмешения которые Дозаторы вот эти вот, Которые будут рассчитывать Сколько пены нужно впрыснуть Потому что они Рассчитывают ну, И снимают показания Сколько воды выдано и сами рассчитывают уже сколько пены дать вот это вот, вот эти штуки примерно вот так вот то есть тут по работе ничего сказать не могу как бы тут в принципе ничего нового нету как бы тут надо просто знать нюансы настройки их как бы и подавать уже обнетучие вещества так место командира значит тоже оснащено креплением для дыхательного аппарата и здесь вот есть такой вот пульт Такой вот пультик дистанционного управления лафетным стволом. Он связывается по какой-то там радиосвязи, наверное. Все, и имеет те же самые органы управления. То есть получается три пульта здесь таких одинаковых. То есть один здесь на месте водителя, один командир может забрать, с, управлять уже с, ближе. Это как бы в принципе очень удобно, потому что когда, например подаешь с места водителя, лафетный ствол управляешь, да, с места водителя, то у нас, во-первых, это ограниченная видимость, что у нас тут, например, ну, одно окно, и все, мы только вперед можем, да, хорошо видеть. И когда у нас, например, идет струя воды вот так, то она еще дальше распыляется, получается водный туман, то мы не видим саму, сам центр струи, чтобы именно бить четко в четкого Поэтому, если стоять сбоку, и управлять лофитным стволом Это вообще идеальный вариант Потому что вы будете сбоку видеть Попадает лофитный ствол струя, ну, Попадает ли струя Именно та компактная Которая имеет большую массу Именно в очаг куда надо Это прям суперская вещь Когда пульт выносной Если пульт стационарный только, То это ограничивает очень Действие И можно будет только с помощью двух человек Этим пытаться управлять ну, грубо говоря, один управляет, другой ему там машет, сигнализирует право-лево-вверх-вниз. Вот, значит, все, все, что знал, все сказал по этой машине. Тут вот именно вот с каждым обзором мы погружаемся с вами все глубже-глубже в дебри пожарных Должны Должно уже примерно понимать, что в пожарной охране не все так просто, что не просто вот взял ствол и пошел работать. Пишите, какие обзоры вы еще хотите, какие бы вид техники вы бы хотели еще узнать есть вариант поснимать аэродромную технику это еще один ответвление пожарной охраны прям такое тоже очень наполнено именно своими нюансами конечно это все любая пожарная охрана это борьба с огнем но огонь бывает разный то есть именно горючие вещества Бывают разные и есть специфика тушения абсолютно другая на каждом пожаре. То есть горят разные материалы и на разной площади разная угроза, разная взрыва и так далее, и так далее. То есть вот, значит, все, значит, буду закругляться. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Будут еще обзоры и будут еще выезды из пожаров и так далее